Здравия, друзья! С вами на связи Залевский Денис, представитель Правовед Сибирь в Иркутской области. И продолжаю озвучивать на видео методичку СССР, которая у нас прикручена к документам на восстановление паспорта СССР, которые могут люди у нас получить на сайте. Соответствующие ссылочки есть в описании под видео. В этой методичке мы видим 17 пунктов, и на каждый пункт есть описание, согласно фактам. Так, Но всю эту информацию можно самостоятельно найти, проверить, она доступна в интернете. Итак, продолжим. В прошлом видео мы остановились на кредитах, читали про Центробанк. <coughs> У вас имеются кредиты? Понятие кредита не существует. Вы введены банком в заблуждение. Вашего кредита не существует, поэтому вы законно можете его не платить. На основании статьи 68 Конституции РФ в части государственного языка «Кредитный договор» В части слова кредитный не относится к русскому языку, так как это латинизм от латинского кредитиум кредитум, займ, от латинского кредере, доверять. Из этого следует, что кредитный договор необходимо рассматривать как первое договор займа, статья 807 ГК РФ, или как второе договор доверительного управления, статья 1012 ГК РФ. За рубежом кредитный договор именуется Договор Траста. Так называемый кредитный договор – это ценная бумага с функциями простого векселя или долговой расписки, напечатанная КБ, коммерческим банком, и выпущенная, имитированная клиентом банка, то есть вами. То есть клиент, как имитент, выпускает ценную бумагу в виде документа, имеющего название кредитный договор, которую... Коммерческий банк берет в управление в договор доверительного управления, который он никогда не составляет без согласия клиента, так как он никогда не подтверждается нотариальной доверенностью клиента в нарушении пункта 1 статьи 161 ГК РФ. Вывод. Вы кредитуете банк, а не он вас. Любой кредитный. Любой коммерческий банк должен знать постановление ЦИК и СНК ССР от 07.08.37 года Номер 104 дробь 1341 о введении в действие положения о переводном и простом векселе 75-76 статьи. Таким образом, выданный коммерческим банкам документ с названием кредитный договор фактически является простым векселем. Согласно ГК РФ, статья 815, ничем не обусловленное обязательство векселедателя, простой вексель, либо иного указанного в векселе плательщика, переводной вексель, выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаимоденежные суммы. <coughs> Отношения сторон по векселю регулируются законом о переводном и простом векселе что подтверждается не столько текстом, сколько смыслом договора в целом. Согласно ГК РФ статьи 431, при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Получение клиентам билетов ЦБРФ, выданных коммерческим банком по кредитному договору, который остается у коммерческого банка, по факту является меной долгового обязательства клиента в форме кредитного договора на безусловное долговое обязательство ЦБ РФ в форме билетов Банка России на аналогичную сумму, но мелкими купюрами, в мелкой номинации. Следовательно, данная сделка автоматически закончила свою деятельность взаимозачетом взаимных прав требования. Статья 410 ГК РФ. Из этого следует, что требование банка вернуть сумму, равнозначную номинальной стоимости билетов Банка России, которую он выдает клиенту, а также заплатить некие кредитные проценты по операции, которая никогда не осуществлялась, данным банком является необоснованным и мошенничеством. Положение о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами. Утверждена Банком России 12.11.2007, номер 312 п регистра... э, редакция от 9.9.2015 зарегистрирована в Минюсте России 10.12.2007. Номер сто шесть глава 3. обеспечение по кредитам Банка России. Активами, предоставляемыми банками, в обеспечении кредитов Банка России является векселя и-или право требования по кредитным договорам и или облигации, соответствующие критериям, установленным в настоящим положении. Стоимость активов, предоставленных банком в обеспечении по кредиту Банка России, если в качестве лица, которое согласно указанию банка предусмотренным приложением 3 к настоящему положению, подлежит проверке Банком России на, на соответствие критериям, установленным пунктом 3.6 настоящего положения, обязанного по векселю равно кредитному договору, выступает лицо солидарно субсидиарно с векселедателем, то есть заемщиком. Ну, равно заемщикам. да? То есть вексель, кредитный договор, векселедатель, заемщик. Отвечающая за платеж <coughs> по векселю. Возврат суммы основного долга по кредиту. Для целей расчета стоимости соответствующего векселя, право требования по кредитному договору, вексельная сумма, непогашенная часть суммы основного долга по кредиту, принимается равной той ее части за выплату, возврат которой отвечает указанное лицо. Чтобы вы смогли представить размеры грабежа нашей Родины СССР, загляните в аудиторскую выписку о состоянии счетов некоторых банков России, в том числе Сбербанка 2008 года, созданная Бельгийским международным депозитарно-клиринговым центром Евроклир для АСБЛП Групп of компании с НБК ОФ АСБЛП Комитет 300 или римский клуб документ здесь по этой ссылке то есть можно ее по ней кликнуть она вот кликабельная то есть и пройти состояние счетов состояние счетов Сбербанка ССР на 2008 год составляет один точка семьсот 100 и 1 2 3 6 9 12 15 18 21 24 0 то есть получаем у нас после запятой у нас идет 24 0 тут так плюс 6 30 знаков после запятой в долларах. Эта сумма есть активы Сбербанка ССР и являются деньгами, принадлежащими гражданам ССР, а не Российской Федерации, и никогда не переходили по балансу на считаться БРФ, который полностью под контролем ФРС США. Разделите эту сумму на число советских граждан по состоянию на 1991 год. Это 293 миллиона 47 тысяч 571 человек. И вы получите сумму нищеты советского гражданина. А именно 6, 118, 801, 783. Ну, в общем, тут сумма такая очень нехилая. Или словами 6 секстиллионов, 118 квинтиллионов, 801 квадриллион, 783 триллиона, 209 миллиардов. 460 миллионов долларов США каждому нищему гражданину СССР. В том числе и вам, при условии, что вы никогда не предавали свою родину СССР. Вот куда исчезли советские деньги со счетов наших сберкнижек. Реклама. Если в рекламе говорят одно, а в банке другое, то это мошенничество. Статья 437.1.2. ГКРФ, Например, в рекламе ставка 14% в год, а в банке 14% в год, но от суммы такой-то. В банке не разрешают менять пункты договора. Это нарушение статьи 1 1.123 ГК РФ. При запросе бухгалтерского отчета по вашему кредиту вы увидите, что выдав кредит у банка 9 остался тем же, хотя должен быть минус – та сумма, что вами получена. Вот такой отчет не дадут, вам такой отчет не дадут даже в суд, потому что по отчету банк ничего не выдавал. Схема кредита. Вы подписали договор и получили деньги. Ваш оригинал договора идет в ЦБ. На основании вашего договора ЦБ делает эмиссию денег для банка на сумму в 9 раз больше кредита. Ни один банк не может предоставить оригинал договора. А в суде нужны только оригиналы в соответствии со статьей 67 ГПК РФ. То есть, это мы кредитуем банк. Наш договор дает банку заработать в 9 раз больше, и поэтому мы ничего не должны. Договор с банком имеет все признаки векселя. Статья 75.76. Постановление ЦИК 1037 о простом векселе ФЗС 48.97. 40, ФЗ 48, 1997 года. Буквальное толкование договора. Статья 431 ГК РФ. Кредит это обмен денег на вексель. После обмена обязательства прекращаются. Статья 410 ГК РФ. Но банк еще включает в стоимость векселя процент, залог и так далее. Статья 159 ГК РФ. 147 УК ФСР. Мошенничество. Собственник денег. Банк России. Это написано на деньгах. Ни мы, ни банк не являются собственниками денег. Поэтому у банка-кредитора должен быть договор на аренду чужой собственности. И договор на передачу в аренду третьим лицам. То есть нам. Статья 606 ГК РФ. 613 ГК РФ. Статья мошенничества. Статья 74.1 к РФ. Конституции РФ получается. На территории РФ не допускаются сборы при перемещении финансовых средств. А как же комиссии банка? Возникает вопрос. Статья 606. Та же самая ГК РФ. 613 ГК РФ. Статья мошенничества. Суть банка – обмен ничем не подтвержденных денег, пустых бумажек, который он просто может напечатать сколько угодно на ваше имущество и ваш труд. У банков нет лицензий на кредитование физических лиц. У банков нет оригиналов договоров. Потребуйте у банка вот эти документы, и банк исчезнет вместе с требованиями. Так, дошли мы до раздела ⁇ Деньги ⁇ Он такой маленький. Так, ну вот мы дочитаем, наверное, до госслужб. Такой ролик побольше у нас получится, маленькая. Деньги. Все принадлежит всем и каждому. Статья 10.11 Конституции СССР 1977 года. 1977 года. Купюра – это вексель, обеспеченный золотом или серебром. Такое было только при Российской империи. Если сравнить купюры по годам, то купюра Российской империи – это вексель. Деньги СССР, долговую расписку, а сейчас нет ничего и даже исчезло, исчезло слово «государственный» и исчез Герб РФ. Отсутствует обеспечение денег. Это просто напечатанная бумага. Тут вот предоставленные образцы. 910 года деньги государственный кредитный билет 100 рублей видим кассир роспись стоит управляющий роспись стоит видим герб также на сегодняшних купюрах все иначе так тут ну тут не разборчиво уже что написано внутри так, также видим 47-го года деньги. 100 рублей. Билет Государственного банка СССР. Видим также герб. Так, ну это оборотная сторона, я так понимаю, возможно, ну возможно тут тоже нет росписей, но имеются другие реквизиты. Билет банка России, которым сегодня мы пользуемся, видим, что на купюре находится герб временного правительства, маленько уменьшенный. То есть можете просто посмотреть все на купюру, да. Которая у вас имеется в кармане, что тут изображен герб временного правительства, не герб Российской Федерации. Крылья тут опущены вниз у орла, а не вверх, как у герба Российской Федерации. Не видим подписей и не видим наименование. То есть тут не написано, да, что это рубль Центрального банка Российской Федерации, либо рубль там, России. Тут написано билет Банка России. То есть и номинал прописан. Тысяча рублей. То есть билет Банка России. Просто билет. Рубль в настоящем виде это директив. Директ, это дериватив. Тут видимо ошибочки допустили. Деньги государственные платежные знаки. Являющиеся для резидентов средством покупок и платежей. Однако... Если деньги государственные платежные знаки, то на них... что такое тут? Угу. то на них обязательно должны быть изображены главные государственные символы государства к которому они относятся. Деньгами государственными платежными знаками Российской Федерации не являются. Первый наш с вами важный вывод. Деньгами, то есть вот эти рубли, да, деньгами не являются. Согласно статье 70 Конституции Российской Федерации, государственный флаг России, герб России и гимн России, их описание и порядок официального использования устанавливаются федеральными конституционными законами. Федеральным и Конституционным законом о государственном флаге Российской Федерации 20, от 25 декабря 2000 года No. 1 ФКЗ. Федеральным Конституционным законом о государственном гербе Российской Федерации 25 декабря 2000 года No. 2 ФКЗ 5. Федеральным Конституционным законом о государственном гимне Российской Федерации от 25 декабря 2000. 2000 года номер 3 фкз однако номер этих двух эмблем цбрф по регистру в государственном геральдическом регистре россии бюллетень геральдического совета при президенте российской федерации выпуск первый, официальные нормативно правовые акты регулирующие проведение единой государственной политики в сфере геральдики на территории российской федерации найти не удалось что ставит под вопрос саму регистрацию эмблем ЦБ РФ? Что мешает банку сделать символы России, как в мировой практике? Это значит, что в случае, если на бумажных знаках и или на монетах Банка России, находящихся в экономическом обороте, памятные И-12, инвестиционные монеты ЦБ в обращении не участвуют, появятся главные символы государства России – то ответственность за их обесценивание перед гражданами будет нести государство России. А это противоречит вышеизложенному федеральному закону, так как обязательства по бумажным знакам, билетам Банка России и монетам Банка России несет тот, кто их выпускает, имитирует, то есть юридическое лицо под названием Центральный Банк России. Совершенно неважно, какая эмблема Временного правительства 1917 года Республики Шкит, Тимура и его команды, и неважно, какое название юридического лица Центральный Банк России, Генеральный Банк Планеты, Земля, основополагающий Банк Галактики, будет изображена на бумажных знаках и монетах, выпускаемых этим юридическим лицом. Важно, кто несет ответственность за обесценивание перед гражданами России, и чем будут покрыты обязательства, возникающие на основе выпуска, эмиссии и обращения в экономике России этих бумажных знаков и монет, которые как товар практически ничего не стоят. Важно понять, так, важно понять, что ответственность по обязательствам при выпуске и обращении в нашей экономике билетов и монет Банка России, наше государство, Российская Федерация, перед нами гражданами не несет. Ответственность несет юридическое лицо с названием Центральный банк России. Следовательно, бумажные знаки, билеты и монеты Банка России с точки зрения государственной или юридической теории денег деньгами, валютой, государственными платежными знаками России не являются, а являются безусловными обязательствами Центрального банка Российской Федерации. Перед нами гражданами России, кредиторами юридического лица, нашего должника, Центрального банка России. Используя билеты и монеты Банка России в нашей повседневной жизни, мы кредитуем своим доверением юридическое лицо, должника, нашего кредита доверия. Используя деньги, мы доверяем ЦБ. А почему мы доверяем? Мы ведь не знаем этих людей, мы их не выбирали, нам просто сказали, да будет так. И стало так. Исторически большинство денег, валют, было основано на обеспечении физическим товаром, таким как золото или серебро, но фиатные деньги, навязанные, обеспечиваются исключительно доверием государству. В настоящее время рубль, доллар, евро и другие резервные валюты мира являются фиатными деньгами. Билеты и монеты Банка России с точки зрения государственной и юридической теории денег Деньгами, государственными платежными знаками Российской Федерации не являются. Следовательно, фиатными деньгами также не являются. А являются безусловными обязательствами перед нами гражданами Российской Федерации, кредиторами, юридического лица с названием Центральный банк России. Деньгами, государственными платежными знаками Российской Федерации не являются. Следовательно, фиатными деньгами также не являются. Так, да уже повтор идет. Деньги СССР, государственные платежные знаки государства СССР. С точки зрения государственной юридической теории денег, это настоящие деньги государства СССР. Эти бумажки я использую для обмена на товар. Какая мне разница, обеспечены они или нет? Просто на эти бумажки можно купить меньше, чем хочется, ибо цена на товар растет, а ценность денег неизменна. Без нашего доверия бумажки и железки юридического лица под названием Центральный Банк России покупательные и платежные силы не имеет. При этом в силу правил статьи 2, названного Федерального закона номер 86 ФЗ, государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России по обязательствам государства. В том, что банк получает прибыль, видно из договора. Мы даем в управление банку сумму, имеющую код 810, рубли советские, обеспеченные золотом. А банк нам за это дает мешок билетов код 643, нигде не фигурирующий. То есть, то есть произошла мена, но мы эти билеты должны вернуть в размере двух мешков. Примеры расчета... Так. Пример расчета разницы между рублями советскими и РФ. На примере минимальной месячной заработной платы в СССР через курс золота на 2 августа 2016 года. В СССР с 01.01.61 года было установлено, что один советский рубль обеспечен 0,98 ну там, копеечки пошли, грамм чистого золота. 1 рубль равняется 0,98 грамм золота. Минимальная месячная заработная плата в СССР равнялась 70 рублям. Расчет минимальной месячной зарплаты в СССР в перерасчете на весь золото 70 рублей СССР умножим на 0,98 с копеечками равно 69,11 грамм золота. Курс продажи 1 грамма золота в Сбербанке РФ на 02 августа 2016 года в билетах Банка России – 3059 рублей РФ. Расчет минимальной месячной зарплаты в СССР по курсу продажи золота в Сбербанке на 02 08 2016 69,11 грамм умножаем на 3059. И получаем минимальную зарплату, которая сейчас должна ну, была бы актуальной 211 434 да 434 рубля 53 копейки в рублях РФ 211 434 рубля. Вот такая минимальная месячная зарплата должна быть у граждан СССР в настоящее время. Расчет усредненной минимальной месячной зарплаты по закону СССР можно рассчитать ежедневно по курсу продажи золота Сбербанком в билетах Банка России. 211 из 1434,53 копейки делим на 70 рублей СССР, равно 3020 рублей 49 копеек рублей РФ за 1 рубль СССР. Код денежного классификатора рубля РФ 643, но таких счетов нет. Смотри любые свои счета. Однако для нумерации счетов в национальной валюте используется код 810. Переводные рубли СССР по расчетам СМБС, который в ЭКВЭТ, э, да, и в стандарте ISO 4217 соответствует российскому рублю. До его деноминации в 1998 году. Текущий цифровой код российского рубля 643. Все рублевые счета заточены под переводной рубль СССР. 810 счетов российский рубль, так, так, так. рубль СССР 810. Счетов российский рубль 643 нет. Билета Банка России вообще нет. Его нет даже в классификаторе. Отсюда и вопрос, как доллар может быть переводным рублю СССР, а потом уже переводным билетом Банка России. Понятие деньги Понятие деньги и безусловные обязательства. Статья 30 Федерального закона о Центральном банке Российской Федерации, Банке России, от 10.07.2002, номер 86 ФЗ, гласит «Банкноты и монеты – Банка России являются безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами. Банкиры-мошенники внушают своим клиентам ложь о том, что выданные в кредит банкноты билеты Банка России являются не безусловными обязательствами Банка России, а именно деньгами, в которых отсутствует понятие «сеньораж», поскольку в понятии «деньги» номинальная стоимость денежной единицы равна стоимости ее изготовления. Проведем расчет масштабов мошенничества банка России соучастниками э, со подельниками преступления, которого являются судьи, судебные приставы, коммерческие банки и так называемые коллекторы. Купюра банкнота ЦБРФ номиналом 5000 рублей имеет себестоимость всего 1 рубль 20 копеек. Следовательно, Разница между номиналом и себестоимостью, называемая французским словом seniorage, а по-русски маржой, прибылью, выгодой для ЦБРФ при каждом обороте составляет 4 рублей 80 копеек, что в 4165,67 и там раз или на 416,566 566 запятая процентов больше себестоимости. Если учесть, так, больше себестоимости. Если учесть, учесть что в год проводится в среднем минимум 4 оборота по 90 дней купюра, делая 4 оборота по 90 дней каждый. А купюра в среднем служит 10 лет то за время жизни купюры она совершает 40 оборотов. Следовательно, полная сумма сеньоража маржи прибыли для ЦБ за время жизни купюры номиналом 5000 рублей составляет 199 952 рубля. Или превышает себестоимость в 166 626,8 раз. Или 16 662 680 процентов. В общем, очень много. Так, вот мы дошли до следующего раздела э, про госслужбы. Так, у нас длинное видео получилось в этот момент. Но думаю, что это было сделано не зря. Итак, благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал. Изучайте информацию. Повышайте свою правовую грамотность. До новых встреч!